Нет, у нас Все, коммунизм. добрый вечер, уважаемые телезрители. Начинаем очередную. У должен быть под чайник свой вот, Очередную да. серию наших встреч. Чайник один. Чем чайники должны быть симметричны? Под правую руку, под левую. Руку. Спонсор сегодняшнего показа компания Акунты, там ком... конфеты отломи. Еще ламей. у нас есть орешки и еще у нас есть конфеты Double Double, наш стандартный спонсор. Пришелся с бабой. Обломи ее. Обломи. Смотри, как они обломали. Так, ну о чем мы сегодня поговорим? Последний раз мы выходили на связь, это было чуть ли не полтора месяца назад Да нет, в марте было Ну в марте, да, месяц Третьего, что ли, марта? Да, месяц назад Наши уважаемые подписчики очень ждали следующего выпуска Мы... Уважаемые и не очень уважаемые Разные У нас только уважаемые Мы у всех да. Уважаем, уважаемых и Да И они что у нас... Да, они очень ждали этого выпуска и пожалуйста, по вашим просьбам, мы снимаем очередной выпуск. Перекалейки только посмотрят. Неважно. Большой путь начинается с маленького шага. Так что, всех кто с нами начал, потом они будут из стоков, так сказать, стоять. Или из оракулов. Главное не около канализационных стоков. У тебя все время тянет, непонятно. Как я отвечаю Затем. Прочего? Наш мужчину. канал для тех, кто не лишен свободы мысли вот и чувств. Вот. И вора, да. а. Ну что ж, начнем. Это Артем, ну, начнем есть. Мы выведем конфеты и вам вкус, а вы попытаетесь его прочувствовать вместе с нами. Ну что, давайте отчитайтесь мне по нашему списку. План, а, что у нас Озвучьте, пожалуйста. Ты узнал про денежные энергии? Какую роль они играют? Mm -hmm. Какие процессы происходят? Нет. Mm -hmm. mm -hmm. Дальше. Какой тип взаимодействия? С кем? Кого? Ну, у тебя и денежных энергий. Mm -hmm. Нет. Дальше идем. Строение тонкополевого строения земли? Нет. Дальше. Смотрите, как продуктивно мы поработаем. Почему Денис перестал курить? Это вычеркиваем, я опять начал. Ну, вот пятый. ]аешь. Не, ну, хорошо, не так сейчас куришь. Да, не, ну, что, брать то Себя обманывать не надо. Но я реально бросил. Вопрос да, по немного, но... Не диагностики, нужна ли или нет, понимаешь? Тоже. И все эти вопросы мы дружно про... Нет, и там был ответ по диагностике, забыл, да? А был? Да. Ну, мы ну, так давно снимали последний раз, что я уже забыл, что мы проверяли, узнавали. Ну да ладно, ничего страшного, дальше что у нас? Ты что-то совсем прям... Ты не важно, что мы писали, что ли? Важно. Я понял. Дальше. Ну, про квантовый мы уже все решили. Кванты это хуйня полная. Ребята. Не ведитесь, ни на какую квантовую механику, это все дупло. Для третьего измерения. Да, классическая механика рулит. Давай. Да. Что нас сообщили? Что-то по поводу диагностики нам говорили, но я не помню. Да ничего, что, все. Можно заканчивать люкс. Кванты, еще не все доели. Закончи, когда mm -hmm. да Что еще у Новое. У меня стоит или давай ты? Так, кстати, поздравьте Артема. Он сейчас переходит на новый энергетический уровень. Mm -hmm. Да. В последний mm -hmm. раз мы пытались связать все куратором. Образуются перламутровые эти подтеки. Да. Новое, новый коронарный разряд будет теперь вокруг жать его. Что? Коронарный разряд. Mm -hmm. Mm -hmm. У меня mm -hmm. это цвет ауры. Видите, даже он как изменился бабочка там. По сравнению с тем, что был в прошлый раз, когда небо и земля. Но я как был распределен, так и остался. Ну а что нам сегодня поговорим? Я не знаю, вот вы мне подскажите, где вы были вчера вечером. Там по никаких 10 вы провели прошлый вечер. Артем Сергеевич, нельзя такие вопросы задавать. Ну, вот видите, потому что нас смотрят не только эти не взрослые, делал, да? но и дети. Ну и остальные. Ну и дети. И остальные, да. Не, у нас 18+, так что давайте без этого. Дегу еще с, с умным видом, с ручкой. Посмотрим. А Вот, Дед, видишь, вот что-то важное пишем. Что-то планируем. Так, ну что? Да. Что-то в последнее время... Как-то с волшебством у нас не очень. Угу. Поэтому у. мы решили закрыть этот канал. Да. Больше Сегодня последний меня. выпуск. Да. Парам-парам-пам. пом да. Выпуск не последний, на самом деле. Мы, скорее всего, скоро поменяем формат. Мы надеемся, вы уже отписались, колокольчики все, как говорится, Да. отжали. Вот. Просто обычно были шутки, прибавотки. А также сказали всем знакомым, чтобы они тоже не подписывались на наш канал. Так. У меня сегодня интересная новость для вас. Я сегодня еду в Питер, в командировку по работе. Угу. Но между делом я заскочу к своим волшебным друзьям. Вот. Поделюсь с ними волшебными новостями, с которыми я навряд ли я могу поделиться с вами. Потому что мы узнали очень много вам важного, интересного и не очень хорошего. Вот. ну чтобы панику не развеивать, да, в стране. Держитесь нас, если вас будет хорошо. Да, ну, мы будем говорить то хорошие новости. У -у -у. Страны, да? у -у -у. Ну вот. Ну что, может починерим чуть-чуть? Подключим сейчас куда-нибудь. Пусть нам что-нибудь расскажут. Давай. Почему чему конкретно? Я сейчас открою канал. Ну, кому? он что, интерактивщик начался? Давай, это мне уже нравится. Нет, я сейчас открою канал. А давай. Кому? Тебе Дональд. я открою канал. Мне? Давай. А куда мы? С кем, а ты, с кем ты хочешь посоединиться? Давай так. Ну, давай это с, Дон, Дон, с Дональдом Трампом маленько. Попиздим. Дональдом Трамп. Как день прошел? Что он делал? А кому интересно Дональд Трамп? Куда летал? Летал ли он? Сидел дома. Телевизор смотрел. Матч Аризона против Филадельфии. Давай так лучше. Прямой канал с твоими наставниками. <кос> Я весь, ты сказать, внимание. Какие хочу задать вопросы у наставника? Не знаю. Давай, ты, ты подключай и задавай вопросы. Давай. А я буду... Ты буду дважды два, да, например? Ты давай, успокаивай голову. Расслабляйся. Ага. Мысли все влетучиваются. Так. Да. Ты приходишь в альфа состояние. Да. Бета, гамма, зета, тета. Uh -huh. Так, 3,15. Uh -huh. Пошел и пошел. Пошел. Пошел. Что Сейчас тоже макушка начала задеть. Желаю подмышки пока задеть. Если я начну задеть снизу, значит канал книзу пошел. Так что будьте аккуратнее. Ну если что, мы можем снизу пообщаться. Нет, это по вашей части Что, с помощью вашего счастья? Адольфович, Ой. Ну, видите, ожерк ну, да. видите, канал, канал открылся, видите, сейчас у него пошел поток энергии, ему стало жарко теперь, чтобы его воспринимать. <клёх> ну, все. Так, приветствуем тот, кто на той стороне канала. Да, hello. Так, представьтесь, пожалуйста. <клёх> Что тебе идет? Просто здрасте и все, привет. Вопрос, привет. Ну, хорошо, привет. Еще раз. Да. Так. Ну что, спросим. У нас были вопросы, обвернулись, пожалуйста. Вопросом, которые у нас были вначале. Которые работали. Мы сейчас покажем, как это делается в режиме онлайн. Офигеть. Я в шоке. Кстати, у меня что-то тоже пошло, это, макушечка. Угу. Денежная энергия. Какую роль какие процессы не происходят? Ну так. И сейчас тебе приходит ответ. Yeah. Ну, верни обратно. <coughs> денежная энергия. Yeah. Ну, еще раз вопрос. Ну, ставь там. Итак, вопрос. Уважаемые как знатоки, mm -hmm. вам вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, какую роль играет денежная энергия и какие процессы они обслуживают наше пространство. Слушаю вас, Матью. Не думаю, я прям говорю, что я в Говорят, вы не тем занимаетесь. Не тем? <с Хорошо, <с давай <с дальше. Интересно, интересно. Из такой шоу, импровизация на ТНТ. У нас сейчас типа того, но у нас на самом деле идет ченнелинг на прямом канале. Так, ну... Артемия. Какая информация идет вам про денежные энергии, какую роль они играют и какие процессы обслуживают? Вот. Говорят. Что-то как-то это. Что-то неожиданно. Еще три пошла перестройка канала и подключаемся к ответственным за денежные потоки к телевизору с этим Перестройка прошла. Итак, приветствуем вас на той стороне канала. Поветствует. Сейчас будет новая архитектура. Новая архитектура. Денежный поток. Новая архитектура. Да. Так. Которая будет отвечать нов новым целям, новым задачам. Угу Записано. Да. <coughs> Дальше. Я буду играть более дежурную роль. Какую роль? Дежурную роль. Техническую больше роль. Техническая роль. Техническую роль. Ну, от тебя еще добавлю. Ну, не так, как мы сейчас... Э, там деньги, деньги, деньги, сегодня про деньги. Да. Ну вот. И они будут на втором плане. есть okay. yes. Дальше. <clears throat> ну, все, они не будут играть роль э, главную для игроков. Хорошо, а Я какие процессы просто. обслуживать будет денежная энергия? <свист> <свист> <свист> Ничего нового не идет. Хорошо. Да. Ну. Уважаемые, ответственные за денежные потоки в матрице Земли, мы хотим ради научного эксперимента показать телезрителям нашим, что mm. действительно